дорогие мои меня зовут радогаз и давайте сегодня поднимем такую тему как бронза э, вот кто помнит чему нас учила школьная программа там же в учебниках все было совершенно четко ясно понятно вот люди сидели сидели по пещерам ничего хорошего у них не происходило потом бах наступил каменный век палки-копалки молотки каменные в общем какие-то первые инструменты которые воспроизводятся линейно Одним камнем мы долбим другой, и вот у нас уже есть острый камень, с которым можно чего-то там такое сделать. Потом также внезапно каменный век сменяется бронзовым и становится все гораздо лучше. Вместо разовой работы, когда мы отесываем один камень другим, можно один раз вытесать или там выскоблить какую-то форму и по этой форме отливать уже много копий одной и той же вещи. Потом люди умнеют и уходят от бронзы к железу. И наступает, наконец, железный век, который вот довел нас до мемов в интернете. И это хорошо. Это, конечно, очень упрощенная схема. Очень и очень. Для младших школьников она самое то. Но люди взрослые понимают, что, во-первых, если так делить, то, по большому счету, вся линия развития человека это каменный век. Он миллион лет назад был и 100 тысяч лет и 10 тысяч лет назад. Все каменный век. А бронзовые и железные это такая там мелкая прослойка какая-то в конце, которая еще неизвестно куда ведет. И во-вторых, момент ухода бронзы к железу, от бронзы к железу мог случиться существенно раньше или существенно позже, в зависимости от того места, о котором идет речь, в котором этот, этот уход происходил. И в последних, и в главных, это никакой не момент был ухода от бронзы к железу, это был процесс, который занимал долгие сотни лет и десятки поколений. Вот. Значит, э, э, этот вывод вот с сегодняшнего выпуска, давайте будем считать выводом номер один, что не было никакого, э, никаких четко следующих друг э, за другом веков, а были какие-то явления, которые более или менее можно как-то группировать, как-то классифицировать. И в том числе как-то вот объединять в такие вот века абстрактные. Это имеет смысл, если мы четко знаем, речь ли идет о британских, скажем, островах или японских. Об Индии или о э, Австралии, о Майе или о Зулусах. Хорошо, это был вывод номер раз. Начнем подбираться к выводу номер два Что такое вообще это вот ваша бронза? Опять-таки, в больших количествах бронзовые вещи делались настолько давно, что ни о каких ГОСТах на технологические процессы речь вестись не могла. Поэтому то, что мы знаем вот сейчас о бронзе, это такое какое-то обобщение индивидуальных, точечных исследований, каждая из которых весьма научно, там, инженерно и э, все там у них хорошо. То есть вот где-то там вот они находят какой-то меч, и э, он имеет вот такой вот состав. Это можно проанализировать абсолютно точно. А здесь находят другой меч, он тоже бронзовый, и его анализируют тоже отдельно, а потом уже это как-то пытаются сводить в какую-то ну, логичную э, картину мира. Так вот, если вы в одной умной книжке прочтете, что самый старый или там один из самых старых бронзовых мечей относится там к такому-то веку, и ему там тысяча лет, или там две тысячи, две с половиной пусть будет. А потом вы возьмете другую книжку, не менее умную, и там будут толкать про мечи, которым там по 5-7 тысяч лет. Удивляться сильно не стоит. Обе книги правы, это просто разная бронза. То, что было 5000 лет назад, это так называемая мышьяковая бронза. Ведь бронза получается, когда к меди начинают добавлять там всякие какие-то левые штуки. Вот в частности мышьяк. Медь и без того добывают там с какой-то долей мышьяка, ну просто так получается, это примесь в руде. И еще больше мышьяка там же можно недалеко накопать, если постараться. Вот и старались. И если в меди много мышьяка, и, или если там его туда каким-то образом добавлять в момент обработки, в любом виде, хоть там чертым малахитом посыпайте свои мечи, то там запускаются всякие хитрые химические и технологические процессы. Детали вам сто лет не нужны, но в общих чертах там входит вот этот мышьяк, он входит в соединение с другими элементами, испаряется и улучшает качество меди, особенно на поверхность. Получается бронза. Большой плюс этого дела, простота процесса. То есть, вот есть у нас какое-то место, где мы можем добыть медь и, э, или сразу с мышьяком, или мышьяк э, в виде каком-то, который мы можем оттуда достать. Вот мы это все добыли, выковырнули там каменюку с мышьяком и другую каменюку с медью. Вот. Расплавили, отлили нужную форму, дали, все, готово. Вещь. Хорошая по качеству, она не уступает аналогам из другой бронзы или из железа. И служит она вот буквально тысячи лет. Вот уж действительно как бы сделан на века. Минусов в основном здесь два. Во-первых, если промахнуться, то мышьяк уже весь выйдет. И вы останетесь вот с кочергой из порченной меди вместо бронзового меча. В металлообработке довольно много чего крутится между вот э, как бы таким балансом, между хрупкостью, и мягкостью то есть если слишком уйти в одну сторону получится что меч это э, ну или какое-то другое изделие ну для простоты я буду э, мы будем считать что это меч если в одну сторону уйти в сторону э, хрупкости или крепости то он получится э, крошащимся и расслаивающимся и имеет шанс он разбиться просто на осколки а если уйти в другую сторону слишком то меч будет гнуться и его нельзя будет наточить. Вот здесь получалось, что чистая медь это слишком мягко. И если получится брак с мышьяковой бронзой, то наоборот получится слишком хрупко. Пу, то есть там пуговицы какие-нибудь из этого нарубить еще получится. Или еще что-нибудь в этом духе. Но меч или доспех уже нет. Аналогично если у нас уже есть хороший получившийся бронзовый меч из мышьяковой бронзы то если он сломался или если доспех пробили, то все идет на слом. Возврата нет. Нет технологической базы и ингредиентов для починки и для повторного использования. Второй минус это месторождения. Удобные вот такие вот с медью и с щеком они кончаются, они не восполняются так быстро. И просто как бы можно в какой-то момент все выработать. И восстанавливаются они, как я уже сказал, весьма и весьма медленно. Значит, итак, второй вот вывод наш, это что ранняя мышьяковая бронза, она изготавливалась из ингредиентов, добытых сравнительно просто, в одном и том же месторождении, но эти месторождения потихоньку кончаются, и процесс этот не терпит ошибок. Идем дальше. Более обычная бронза, это оловянная, то есть в основном это все еще медь, но к этой меди добавляется там 10-20% олова. Опять-таки, чем больше, тем получается тверже и, соответственно, хрупче. Чем меньше, тем пластичнее. Ну и там, возможно, еще чего-нибудь добавляется. все, что под руку попадется, и что кузнецу кажется, что э, будет хорошая идея. Олова – это уже металл. То есть, он никуда не девается, он не испаряется. И если не получилось один раз, можно нагреть заново. Если даже это там каким-то образом не получается или уже поздно, то можно вообще просто расплавить это все дело заново и все и получи, попытаться еще раз безо всяких последствий. Главная проблема здесь это в том, что э, олово не водится, ну или во всяком случае не добывается там же, где водится или добывается медь. Других проблем там практически нет. Делаются вещи из оловянной бронзы литьем. Formas. То есть как бы ограничений на форму клинка нет практически никаких, хоть ветвистый штопор делаете, вообще как угодно. Очень многие так э -э -э, и, и про себя так думают и даже вслух обсуждают это вот в видеообзорах на YouTube, что бронзовые мечи они молгнулись от удара. Да, это действительно так, но на самом деле это не страшно. То есть дело в том, что бронза в отличие опять таки от железа она не портится, там не происходит никаких необратимых процессов. Ну, там согнул, разогнул, пошел дальше. То есть, если согнулся бронзовый меч, просто так его разогнуть обратно, это вполне нормальный метод его ремонта, его восстановления. И если меч каким-то образом, совсем, ну, каким-то чудом, совсем окажется разбит, порван на куски, на клочья, то их можно просто расплавить, и опять-таки без проблем с качеством продукта, просто отлить его заново. Итак, вот следующий вывод, что оловянная бронза делается из двух металлов, которые надо добывать в разных местах. И, то есть доступна она и либо для больших стран, либо для стран с развитыми торговыми связями. Из нее с помощью литья можно изготавливать вполне годные мечи, которые не, не уступают по качеству железным, и которые легко самому в полевых условиях чинить, разгибать, точить. И можно повторно использовать то, из чего они сделаны, если они доходят до полной абсолютно негодности. Пункт четвертый. Сразу пока не забыл, раз уж мы о процессах, которые вот происходят в разных металлах, что происходит с бронзой любого вида и с железом на свежем воздухе. То есть как бы от воздействия кислорода и воды. Образуется патина на бронзе и ржавчина на железе. Вроде как похоже, но на самом деле это абсолютно разные вещи. Образование патины почти не оказывает никакого влияния на сам меч. Он от этого не портится. Просто внешний вид как бы ну, более тусклый, менее праздничный. Но можно почистить там песочком или чем еще э, там есть, кислотой. И все, он снова сверкает, как лысина вождя. Ржавчина же это продукт коррозии. То есть порчи, уничтожение металла, в данном случае железа. Само наличие ржавчины... Это свидетельство того, что, э, что металлу уже нанесен какой-то урон, что процесс вот этого вот его уничтожения уже идет полным ходом. Более того, затягивающий бронзовую поверхность слой патины защищает ее от дальнейшего окисления. То есть, чем больше патины, тем медленнее образуется новое. Гляньте на памятники. Тот же вот э, медный всадник. Который, разумеется, никакой не медный, он бронзовый. Его никто не чистит. И какой-то слой патины там, конечно, есть. Но он почти такой же, что был 200 лет назад. И даже больше 200. И 200 это как бы не, не так уж много ну, для бронзы. Есть вот известный немецкий собор в Хильдесхайме. Там кровля этого собора сделана медными листами. И они покрылись патиной. Э -э, эту крышу они не меняли уже 700 лет. И как бы если лезть сильно не буду, то еще 700 лет она вполне нормально там простоит. В Эрмитаж сходите, если вот э, медному всаднику в глаза заглядывать, это налево. Э, там самый старый бронзовый меч этой планеты лежит. Ему половиной тысяч лет. Он, правда, гнутый. но ничего, как бы, э, мы уже обсудили, что это э, ничего страшного. Негнутые есть вот э, арслантепские клинки, они лежат э, в Турции уже там, в самом главном их музее, э, они тоже не намного моложе, э, им тоже больше пяти тысяч лет. Выглядят они вообще вот замечательно. Да и вообще как бы каждый раз, когда в музее нам показывают какой-нибудь там бронзовый ништяк, это может быть меч, кинжал или какая-нибудь там фолера или украшение, пуговица, что угодно. Этот ништяк выглядит вот как будто его вчера сделали и в подземном переходе нам продают. Но каждая железная вещь, даже если ей не пять лет, а пять сотен, она выглядит почему-то в музеях вот как трухлявый какой-то кусок ржавчин. А то чаще вообще несколько кусков, которые так вот выкладывают они в линеечку и рассказывают, что это вот меч, он вот ему вот столько-то там лет. И остается только на слово верить сотрудникам музея, что эта труха, это действительно куски меча там какой-то длины, которые вот использовался когда-то. То есть еще раз, четвертый вывод, что бронза, пока ее эксплуатируют, защищает себя сама и замечательно сохраняется. А железо вот буквально распадается и остается в конце концов от, от этого железа только хрупкая, трухлявая, ржавчина ну и последний вывод на сегодня о том, почему же все-таки мы не пользуемся все поголовно-бронзовыми вещами и сейчас. И почему железный век все-таки неминуемо наступил ну, почти везде. Да, безусловно, наличие ингредиентов сыграло большую роль. То, что бронза делается из двух металлов, которые не добываются вблизи друг от друга и чьи месторождения не восполняются с достаточной скоростью, и железо, э, наоборот, э, все там оно заводится само собой в болотах, и его можно буквально вот добывать, там палками тыкая в это болото, находя э, камушки, которые там сами образуются, и вытягивая их э, на поверхность. И восполняется оно настолько быстро, что вот твои же внуки там же пойдут, тоже палочками потыкают и э, тоже понадостают. Вот. Но это все не главное. Это вопрос логистики и, ну, немножко более трудной борьбы за заканчивающийся ресурс. Самое главное это сталь. Она получается из железа. Это, ну, фактически тоже железо, только особым образом обработано. Ну в учебниках, опять-таки в школе у нас там было про углерод, процентность, еще там чего. Это все ерунда. Углерод не является ингредиентом. Специально его добывать и туда закладывать не надо. Он там случайно добавляется или, или, добавляется, или уходит из-за деталей производственного процесса. И также случайно появлялись вот первые куски сталь. Просто э, кузнецы стали замечать, что когда они плавят руду, то там э, появляются какие-то ярко сверкающие кусочки вот в этом остывающем железном ну, слитке. Или что у них там вместо слитка было. Э, и эти кусочки они тогда вот начали собирать. Э, и можно их собрать вместе коллекционировать какое-то э, время и потом вместе собрать, обработать и пустить, скажем, только на лезвие меча. Сам меч оставив из железа. И такому вот железному мечу со стальной кромкой уже существенно уступал бронзовый или даже просто железный. По сравнению с железными или бронзовыми мечами стальной или даже частично стальной меч был воистину магическим, он рубил их насквозь или уж точно оставлял глубочайшие отметины, он сам не отупился от этого, не гнулся и служил куда дольше. Когда же появилась возможность производить цельные куски из пружинной стали, тут уж вообще как бы у всего остального не осталось никакой надежды на даже тень от шанса. Итак, подводим итоги. Деление на каменный бронзовый и железный век. Это условность школьного образования. Оружие из бронзы и железа успешно сосуществовало во многих регионах на протяжении долгих веков. Это раз. Два. Самой старой бронзой была мышьяковая. Ингредиенты для нее брались в одном месторождении и поначалу их было легко добыть, а потом как бы все сложнее и сложнее, и давала она один шанс на обработку. Промахнулся, брак неисправи. Далее. Оловянная бронза делается из двух металлов. Они добываются в разных местах. Возникает проблема логистики. Как добыть, как сохранить, как доставить, как это все скоординировать в нужных для войны масштабах. Из нее, из этой оловянной бронзы, мечи делаются литьем. То есть они получаются любой формы, их можно гнуть или даже ломать, и потом легко восстанавливать, в том числе в полевых условиях. Следующее. На бронзовом оружии образуется защитный слой патины, на железном разрушительный слой ржавчины. Бронзовые мечи таким образом хранятся тысячи лет почти без изменений, сохраняя даже, э, даже заточку на острие а железные распадаются вот в труху и пыль буквально за пару веков. И пятый пункт, это если из железа научиться делать хотя бы немного стали, то все, бронзовый век заканчивается, бронза из соперников просто вычеркивается. Какой глобальный вывод? Ну, как бы думайте сами. Можно просто послушать меня как байку и спать завалиться, я как бы не возражаю. У себя в сеттинге я вернул бронзовое оружие безо всяких штрафов на атаку или что то там еще советуют вот в э, книжках, э, правил. И отдал его в основном тиаматах, Тиаматам. У меня в циклопах и цитаделях Тиамат это не личное имя какой-то там разноцветной драконихи, а это название расы человека ящеров Ну, как бы слово само мне понравилось больше, чем Человека-Ящера или там Ящеролюд некоторые Произносят. Ну, человека ящера или ящеролют, это не название, это так, это классификационный такой недотермин. По миссии ящеров и человеков даже по стандартным правилам дофига и больше. Те эти у меня там имеют такие имперские замашки, они ходят с троем, носят скутумы, гладиусы и так далее. Ну, вы поняли, в какую сторону эстетика. И вот у них бронзовое оружие, то есть доступ к месторождениям у них есть, логистика римского толка с прокладыванием дорог и всем таким у них тоже на высоте, возможность быстро исправить, наточить, разогнуть или даже расплавить и заново отлить большое количество мечей сразу в полевых условиях, это большой для них плюс. Ну и как бы мне как иллюстратору и как ведущему отдельно тепло на сердце делается от еще одной какой-то вот визуальной детали, свойственной отдельному роду. То есть вот племенам Тиаматов, Траглодитов и Нагусов. В описании видео я оставлю еще две ссылки на видео выпуски о бронзе двух именитых ютуберов. Первый это скалогрим. Это такой чистый реконструктор, очень хорошо обо многом рассказывающий, ну и, к сожалению, иногда самостоятельно испытывающий оружие. К сожалению, потому что вне студии там слишком хорошо видно, что он никакой не викинг, которым он иногда в некоторых ракурсах кажется, а такой дядечка-программист с весьма заметным пузиком под мятым свитером. И два раза он кидает копье, и после этого у него одышка. Но, как бы, да, так уж у него получается. Но вот этот именно выпуск про, про бронзу у него очень смешной. То есть 80% выпуска о том, что ай-яй-яй, как же так, никто не ценит бронзу, а вот вы ж только гляньте, вот у меня есть бронзовый меч, и вот он такой вот красивый, ну такой красивый, ну, ну вы только гляньте, ну какой красивый у меня меч. То есть, вот буквально половину экранного времени он просто гладит свой меч и радуется на него. И хочет, чтобы вы тоже на это порадовались. Ну, то есть, милота, да и только. Вторая ссылка на э, Метатрона. Это тоже такой известный э, рекон э, ютубовский. Э, заметно такой безбашенный чувак. Он родом из Италии и с большим очень багажом знаний о том, что там раньше вот в этом регионе происходило. Ну и немножко он интересуется еще там другими регионами, как минимум Японией И язык изучает, и по библиотекам ходит. Ну, в общем, послушать его на очень многие темы бывает довольно полезно. И, но вот Италия это все-таки его конек. То есть, если вы хотите послушать или узнать побольше про каких-нибудь там дико экзотических гладиаторов, то это вот вам к нему 100%. Вот такой вот вам бонус с советами о том, на кого на выходных позалипать на ютубе. Бонус для тех, кто докрутил видео до конца. С вами был Радагаст. Если понравилось, увидимся еще. С концом лета вас, дорогие мои, пролетело, только его и видели. За лето...